Я просто поражен тем, каким стал наш бизнес. Насколько он стал популярен для многих людей, в том числе и для вас. Основой этого является то, как мы строим этот бизнес. Стараемся помочь людям вокруг нас стать лучше, успешнее и счастливее. Именно это расставляет все на свои места. Дело не в том, сколько мы можем заработать. Хоть мы получаем много, но не в этом суть. Если мы много зарабатываем, а другие нет, то это никуда не годится. А руководство компании заботится о том, чтобы этот баланс был правильным. Немного истории. Очень важно, чтобы мы помнили, что мы развиваемся и прогрессируем на постоянной основе. В отличие от людей, которые не готовы делать то, что мы делаем, строим и помогаем другим. Знаете, Это исходит не от правительства, к этому не всегда приводит образование и школа, но это исходит от нас. К нам с вами приходили и приходят миллионы людей, которые благодарят нас за то, что мы открыли им двери возможностей.